Давайте перейдем с вами к, нашему, к нашей сегодняшней теме, завершающей. Тема курса ⁇ Финансовая устойчивость ⁇ но тема сегодняшнего вебинара, я вам напомню, мы будем говорить о публичном отчете как инструменте устойчивости некоммерческой организации. Будем говорить, какая связь, немного поговорим о том, какая связь между мониторингом оценкой и оценкой организации и создание отчета для кого выпускается отчет организации, кто является вашей целевой аудиторией и как использовать отчет для финансовой устойчивости организации. Вот эти основные вопросы мне бы хотелось вам сегодня осветить. И прежде чем мы перейдем как бы, к освещению этих всех вопросов о разговоре по, этому, по этой теме, я хочу, чтобы вы подумали буквально пару минут над вот этими тремя вопросами, которые сейчас на презентации. Какая связь между мониторингом и оценкой организации и созданием отчета? Для кого вы выпускаете свой отчет и кто является вашей целевой аудиторией? И, и прошу вас написать ответы на эти вопросы в чате. Нас не так много сейчас на, на этом вебинаре, поэтому прошу всех написать очень коротко. Все по цифрой 1 пишите, ставите цифру 1, пишите свой ответ. По цифрой 2 пишите... То есть для кого вы выпускаете? По цифре 3, кто является вашей целевой, целевой аудиторией? Итак, 2 минуты. Ну что ж, время две минуты прошло. Давайте посмотрим, что какие же ответы. Да, я бы вот тоже читала. А, да, значит, и... <coughs> так, Болужан. Так непонятно здесь, здесь. данные и оценок отражаются в публичном отчете как подтверждение. Но я бы даже сказала, что это не только как подтверждение, потому что на самом деле мониторинг позволяет нам эти данные собирать, то есть ну, в какой-то степени создать это подтверждение. То есть, если мы не проводим мониторинг, то по большому счету, но ну, это все равно, что если нас посадили, например, на улице, да, и считать, сколько прохожих прошло там на, мимо этого дома в течение часа. Это будет мониторинг, да, мы считаем. А оценка это же будет проходимость да, определенной на каком-то этапе и так далее. Но если мы это не считаем, мы никогда не сможем ни оценку сделать, ни указать эти цифры, потому что мы, они, они просто не будут существовать в природе. Их у нас не будет. И естественно, поэтому нам очень важно то есть, вести мониторинг. Мониторинг – промежуточный процесс. Оценка, наверное, все же итоговый конечно. А мониторинг – это промежуточный процесс, который мы ведем постоянно, но оценку мы не можем сделать без данных мониторинга, а мониторинг, он как бы как сам по себе, как процесс, он нам не интересен, если за ним не следует оценка. Потому что, поэтому мы говорим, что мониторинг, мы им потребляем даже мониторинг и оценка всегда вместе, как практически еди, единое слово. Мы говорим, мониторинг и оценка, мониторинг и оценка. Заметили, да, то есть это практически неразделимы, потому что они друг другу необходимы и дополняют. Хотя, конечно, они имеют отличия между собой, я не буду сейчас об этом говорить. Это отдельный большой тренинг мониторинга и оценку. Я просто а, надеюсь и даже уверена, что многие из вас уже проходили такие тренинги и понимаете разницу между мониторингом и оценкой. А, мониторинг осуществляется в процессе реализации государственного социального заказа. Вот здесь я бы хотела на этом ответе а, тоже немножко остановиться. Мы с вами, а, вообще мониторинг и оценка, конечно, должна осуществляться в рамках всех проектов, и, как правило, это закладывается уже самим грантодателем или донором, то есть тем, или государственным органом, если мы говорим о государственном социальном заказе, ну, хоть госорган, хоть международная организация, хоть частное лицо, то тот, кто дает нам деньги на наш проект, он будет называться донором. Поэтому я буду этот термин употреблять применимо ко всем, что нам дает, и государственным органам, и а, международным организациям. Так вот, мониторинг и оценка а, проекта по заказу, по требованию, да, по правилам, по инструкциям донора – это один процесс, и мы осуществляем а, его как бы, в рамках проекта. И заканчивается он, как правило, а, в, сразу после, после проекта мы сдаем отчет по мониторингу и оценке своему донору, но… Я все-таки хотела бы, чтобы мы понимали, что мы будем с вами сегодня говорить и сосредоточить свое внимание на мониторинге оценки организации для создания отчета. Это все-таки немножко другое. Хотя, конечно же, мы, будем, мы применяем те же инструменты, они классические, в любом виде мониторинга и оценки. Но если мы, если мы берем цель на то, чтобы создать для себя публичный отчет, для того, чтобы понимать, да, и не только для публичного отчета, но и понимать, насколько эффективно развивается наша организация, то мы должны для себя заложить мониторинг и оценку своей организации. То есть это мониторинг и оценка всех проектов, всей деятельности и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, когда мы говорим о мониторинге и оценке, мы не ограничиваемся только мониторингом госсозаказа или каких-либо других проектов. Тоже хочу, чтобы вы это для себя отметили, как бы галочку поставили. Мониторинг и оценка отражается в публичном отчете. Кстати, немного так. так, Татьяна пишет на вопрос. 2. для потребителей услуг целевой группы. Для кого выпускаются отчеты своей организации, для заказчика? Кто является вашей? целевой аудитории для заказчика или грантодателя. Ну, э, вот здесь, мне кажется, у вас немножко как бы путаница, потому что мне кажется, что как раз для, для кого вы выпускаете отчеты своей организации, но ну, мы об этом поговорим, это могут быть разные стороны. А вот кто является вашей целевой э, группой, неужели только заказчики или грантодатели? Мне кажется, целевая группа – это как раз те, наши, э, те люди, те, для, ради которых мы работаем, чьи социальные проблемы мы решаем. А для стейкхолдеров и партнеров, вы все ну, согласны, дети, родители, педагоги, если это ваша целевая группа. А данные, так Севик вот, Данный данные мониторинга для, для граждателя, наверное. Вот хорошо уже сейчас не буду останавливаться, прочитаю все ответы, а потом уже буду говорить. Отчеты выпускаются для заказчика, целевой аудитории или для гражданского опыта. Если в общем-то все на кого действует проект, в том числе граждане города, которые воспользуются информационной продукцией, или нужно конкретно цвета. Выявление де действий, оценка качества исполнения, простой анализ деятельности с основными индикаторами. Так, основными индикаторами результата, все стекхолдеры, бенефициары. Сливая деток Ну, целую. Вот она на а, это вот в... ну что ж, в принципе понятно. И как <laughs> я, я еще раз очередной раз убедилась, то да, есть у нас немножко, немножко путаница голова. И а, мои наблюдения, мое общение вот с вами, с коллегами из некоммерческого сектора всегда показывает, что у нас уже четко укоренилось, что мониторинг и оценку деятельности мы делаем больше всего для грантодателя, для донора. То есть требуют от нас в рамках проекта, мы делаем. Поэтому мониторинг и оценка у нас четко, жестко, даже я бы сказала, связана с проектами. То есть мониторинг и оценка выполнения проектов и индикаторов. Если по вашим ответам, то то, что я тоже увидела, Отчеты мы делаем, тоже в большей степени ориентируясь на доноров, на партнеров. Это неплохо, это может быть, это, это может быть и это нормально, если мы отчет делаем для, для наших доноров. Но я бы сегодня хотела поговорить, то есть поговорить о том, что нам необходимо усиливать работу с нашей целевой группой. Потому что кто база наша, основная база нашей поддержки? Это люди, ради которых мы работаем. Именно они могут стать основой, фундаментом нашей, нашей с вами устойчивости. Как это делать и каким образом это взаимосвязано, я постараюсь сейчас вам как бы и раскрыть. Потому что когда в первую очередь я хотела бы, чтобы мы с вами все-таки в своей голове выделили еще одну небольшую нишу для понятия мониторинга и оценки именно нашей организации. И чтобы мы с вами познакомились, в принципе, это тоже приходит, и мы используем. Это все работает уже в коммерческом секторе достаточно давно. Так называемые ключевые показатели, ключевые показатели эффективности, K Performance Indicators, вот как бы аббревиатура, да, KPI. Наверное, многие из вас об этом слышали. Если слышали, поставьте, пожалуйста, плюсики, чтобы я понимала, что мы как бы с вами как бы имеем представление уже об этом понятии. Замечательно. Ирина, угу. Вализа, остальные. Там Галина, а, плюсик хотели поставить. Угу. Ну, замечательно. Тогда мы с вами понимаем, то есть в первую очередь, то есть это показатели деятельности, подразделения организации, там, может быть, даже отдельного человека, это мы применим опять же, то есть хорошо отработанные индикаторы или понятия, они на самом деле всегда универсальны. Их можно применять как к организации, к человеку, там, к процессам и так далее. Так вот TPI, это, в принципе, тоже такое достаточно хорошо проработанное универсальное, универсальное понятие. А, то есть, насколько, то есть индика, Ключевые показатели эффективности – это то есть мы отрабатываем индикаторы, на основе которых мы замеряем, течение, то есть проводим мониторинг, Деятельности своей организации, в том числе и проектной деятельности, и внепроектной деятельности, и организационного развития, и финансовой устойчивости, и повышения профессиональных знаний наших коллег и так далее, и так далее. Это все как бы, могут быть индикаторы, ну, индикаторы или показатели эффективности. Но на основе их сначала нужно выбрать, потом зафиксировать для себя и постоянно на основе этих индикаторов проводить мониторинг, то есть собирать эту информацию, чтобы в конце года мы смогли вам с вами сказать, мы там выросли настолько-то, улучшили свою работу настолько-то, то есть провести оценку. И уже на основе этих индикаторов мы с вами и можем сделать достаточно хороший, показательный, интересный отчет. Интересный отчет, который будет интересен и нам в первую очередь, и нашим бенефициарам, то есть люди, ради которых мы работаем, и нашим а, стейхолдерам, то есть заинтересованным сторонам, партнерам, а, государственным органам, и нашим донорам. Но вот а, я не буду сегодня долго останавливаться, потому что по мониторингу качественного индикатора, а, Давайте мы будем об этом сегодня поговорить. Если этот вопрос себе для себя помните, если к концу вебинара на этот вопрос мы, то есть примера не будет, потому что там в конце, чуть дальше будет информация по, качеству, по качественным индикаторам. Если там вы не получите ответ на свой вопрос, то тогда зададите его еще в конце вебинара. И я еще приведу пример, чтобы сейчас как бы, не, не перескакивать и не нарушать ту логику, которую я для себя выстроила вот для, ну, как бы в этом вебинаре. Итак, то есть я просто хочу, чтобы вы понимали, что это важно. Я предполагаю, что вы это знаете, что вы об этом слышали, что, в принципе, можно эту информацию найти, но а, мне хочется, чтобы прежде чем мы перешли к разговору об отчете, мы с вами понимали. Очень важно для себя, и вот, может быть, это хорошо, что что Мы об этом говорим сейчас, январе, 15 января, в начале года, когда у всех у нас еще есть возможность на, на будущий год, на предстоящий 2018 год, заложить для себя вот эти ключевые индикаторы, то есть посмотреть. Еще немножечко, да, небольшое отступление. Вообще всем своим коллегам и всем организациям, с которыми мы работаем, которые обращаются к нам за консультациями, я рекомендую вот в эти праздничные дни, когда еще по большому счету не такая большая загруженность, и есть возможность выделить хотя бы там пару дней, провести стратегическое планирование. То есть еще его надо проводить каждый год, потому что даже если у вас есть стратегия, разработанная, например, в прошлом году на три года, то в этом году я бы рекомендовала ее пересмотреть. Потому что меня, меняется ситуация, меняются ваши цели. Да мы с вами практически можем измениться почти на 100%, как физиологически, так и ментально. Поэтому очень хорошо а, делать такую, знаете, как бы выверку а, тех направлений, тех целей, к которым мы идем. И сейчас как раз в то время, когда это необходимо сделать. И вот как раз в рамках стратегического планирования, основываясь на ваших стратегических целях, тактических задачах, вы можете для себя вычленить, сформулировать ключевые индикаторы эффективности, эффективности деятельности именно вашей организации. Их не должно быть у вас много. Многие пугаются, вот, ничего себе, нужно еще разрабатывать, целую программу мониторинга оценки индикаторов, мониторинга оценки организации, прописывать индикаторы. Выберите для себя самые ключевые которые будут самыми яркими и полезными с точки зрения и оценки деятельности вашей организации, и второй момент с точки зрения потом публичного их освещения. Как, как потом вы сможете на основе этих индикаторов действительно в э, широкой общественности, ну себе и людям по большому счету доказать и показать, что вы работали эффективно и что вы принесли какую-то пользу. Да, э, на это понадобится. Это не так много времени, но зато это сэкономит огромные усилия в течение года, фокусирует вас на определенных целях и задачах, а самое главное, поможет в конце года сделать действительно уникальный, полезный, интересный публичный отчет, который станет всем инструментом вашей устойчивости, и прочитав который, как я всегда говорю, те, все, кто его прочитает, захотят вам помочь и поделиться своими ресурсами, деньгами, временем знанием, поддержкой и так далее, и так далее. Вот почему как бы, разговор о публичном отчете, о том, как его создавать, как там с ним работать и так далее, и так далее, я всегда начинаю вот с этой части, То есть, чтобы призвать вас к необходимости, к важности заниматься мониторингом и оценкой своей организации. Чтобы мы это делали с вами не потому, что от нас требуют это доноры а потому что это нам самим с вами надо. По большому счету, это тоже основа и фундамент нашей финансовой устойчивости, зарабатывание денег для организации, для того, чтобы потом опускать их на решение тех социальных проблем, ради которых мы, в принципе, с вами и создали свои организации. А, здесь вам как бы понятно, я надеюсь, если вы согласны, поставьте плюс. Если вы со мной не согласны, у вас есть а, свое собственное мнение, то напишите его или поставьте минус Ну, вижу согласие, вроде, все, вроде большинство согласно. Я приветствую еще раз всех тех, кто присоединился к нам чуть позже. Еще раз здравствуйте. А, а что для нас KPI, да, для МПО? Ну, это планирование деятельности, о чем я сказала, стратегия, планы работы. Мы их можем потом указывать в проектах, то есть на самом деле нам вот такая предварительная домашняя работа потом облегчает и написание самих заявок. Это оценка эффективности деятельности организации персонала проектов, ну и продвижение организации развития ПР, пересмотр стратегии и планов, о чем я, в принципе, уже сказала, пока там у нас висел предыдущий слайд. Вот а, в данном случае еще у меня опять вам, вам будет небольшой вопрос, а, чтобы мы с вами понимали, чтобы вы так немножко встряхивались периодически. Индикаторы и показатели. Как вы понимаете термины, в чем отличие? Приведите примеры количественных и качественных индикаторов и показателей к ним. Ну, это вот потому, что почему я не хотела отвечать сразу на качественные индикаторы. Я бы, прежде чем раскрывать эти понятия, я бы хотела узнать, как вы себе их понимаете. Я уверена, что вы с ними, конечно, знакомы, то есть само собой, раз мы уже работаем в этой сфере, вы пишете проекты и так далее. Но мне бы хотелось, по большому счету, самое главное для меня – а вот в чем отличие между индикатором и показателем? Ответьте мне вот на этот вопрос. На первый и третий можете не отвечать, но мне важно понять, как вы понимаете отличие между индикатором и показателем. Что такое индикатор и что такое показатель? Минута на ответы. Замиля, критерии оценки и цифровое обозначение. Критерии оценки, это вы относите к индикатору, а тыстровое обозначение этих показателей или как? Просто мне не совсем понятно. Уточните. Пока жду ответа от других. Еще немножко. Ну, а так, количественные и качественные результаты деятельности. Это как, долина количественные и качественные результаты деятельности. Это вы к чему относитесь к индикаторам или к показателям? Критерий, индикатор, так, цифра, показатель. Нахватцелевой целевой группы да, Так, поняла. Ну хорошо, минута стекла. Давайте, да, поясним. В принципе, многие очень близко ответили, но все-таки достаточно сложно. Я тоже не сразу как бы для себя в голове. А очень четко и прям для себя понятно, что такое индикатор, что такое показатель. Мы очень часто путаемся, это опять же как с мониторингом и оценка. Это два термина, да, два брата-акробата, которые друг без друга не могут ходить, они всегда, или как сианские близнецы, они взаимосвязаны, и, естественно, индикаторы, поэтому индикаторы и показатели всегда как бы одновременно. Но мы должны понимать, что же такое индикатор. Вот здесь было проведение тренинга, да, показатель. А близко очень, да, вот как бы проведение тренинга, индикатор, сколько людей посетило тренинг. Но проведение тренинга... Это все-таки мероприятие или какое-то действие. Ну, хотя говорю очень близко. Показатель. Показатель – это, если мы говорим о том, что же, что же изменилось. То есть показатель – это те факты жизни, да, то есть те какие-то материалы. Опять же, показатель всегда должен быть измеримым. Вот Кто-то там писал, что индикаторы должны быть измеримы, само собой. Но и показатели должны быть измеримы. Например... При проведении тренинга – это повышение уровня знаний. Поси, посещаемость, то есть индикатор количественный – это по, будет посещаемость. И тогда вот, показателем будет количество пришедших людей. И, опять к этому же индикатору может быть второй показатель. То есть количество людей, которые там, досидели до конца тренинга или еще какие-то. А вот качестве, качественным индикатором да, – это может быть повышение… Уровня знаний. И здесь показателем у нас что с вами будет? Показатель тоже всегда будет числовой. Это изменение, да, мы должны доказать изменение уровня знаний. Это уровень знаний, показатель будет качественный, уровень знаний до, уровень знаний после. Как, почему вводятся претесты, посттесты. И только тогда индикатор, например, уровень знаний, по данным вопросам увеличился, например, на 25%. Или увеличился в два раза. Но показателем будет уровень знаний на входе и на выходе. Индикатор качественный критерий – показатель количественный. Созданы пять обучающих кейсов. Пять обучающих кейсов – это продукт. Индикаторы и показатели также каждому продукту. Например, Продукт да, или какой-то факт. Здоровье человека. Вот здоровье человека мы с вами измеряем, могут измеряться разными индикаторами. Например, температура тела, уровень эритроцитов в крови, ну там, не знаю, количество сердцебиений в минуту. Это будут индикаторы здоровья. Индикатор здоровья, например, температура тела. 36,6 – это показатель, который, показатель индикатора, который показывает нам, что человек здоров. Если температура выше или ниже, то есть показатель выше или ниже от заданного, от нормального, значит, мы на основе этого индикатора можем сказать, что продукт, то есть человек, не здоров. То же самое, как бы, с уровнем, повышение уровня там, знаний по какому-либо предмету. Если мы с вами в проекте прогнозируем изменение уровня знаний, как повышение, там, вот, например, уровня знаний там, о деятельности некоммерческих организаций на 20% среди целевой группы, как я, то есть я себе задала индикатор увеличение на 20%. Мне, мне, мне за время проекта нужно это замерить. Если я, если я замерила, и показатели мне показывает, что уровень знаний увеличился на 10 или 15 процентов, то он ниже заданного индикатора. То значит, моя деятельность была неэффективна. Значит, я что-то сделала не так. Ну, в проекте, да, что-то мы сделали не так. И нам во время оценки мы будем анализировать на основе этих индикаторов, этих показателей, мы будем смотреть, а что же произошло не так. Для этого мы будем, конечно, еще запускать разные инструменты там, оценки от вас обратной связи, чтобы нам тоже сказали, что же там не так. То есть что, что произошло не так, то ли не те тренеры, то ли не тот материал, то ли не тот интерес или как бы, не та форма подачи. То есть может быть много разных вопросов, но это вопросы больше к оценке. Но мы не сможем их задать, если у нас не будет индикатора, чтобы показать. Поэтому индикаторы, да, это, из, это, это то, что на основе чего, то есть мы закладываем изначально, на основе чего мы с вами будем оценивать, а произошли ли изменения, которые мы с вами запланировали. То есть насколько Индикаторы, они показывают и доказывают достижение наших с вами ожидаемых результатов. Показатели – это числовые, да, всегда числовые данные. Показатель всегда будет число. То есть это либо будет процент увеличилось, уменьшилось на столько-то процентов, прошли столько-то метров, на, там собрали столько-то отзывов, и так далее, и так далее. Но а, и, и индикаторы и показатели, они могут быть как количественными, так и качественными количественно это будет показывать количественные изменения, да, насколько увеличилось. Качественные, это, как правило, вот повышение уровня образования, изменения, изменение, изменения правовой культуры, понимание и так далее. То есть они, вот качественный индикатор, он требует к себе еще более трепетного отношения с точки зрения выбора показателей, потому что мы должны доказать. И вот на... Я для... Здесь мы сейчас не будем да, об этом говорить, но а, я бы вот всегда предлагаю слушателям для того, чтобы понять а, значимость да, выбора индикаторов. Например, индикатор семейной пары. Да, как нам какие показатели вы можете привести, что эта семейная пара счастлива. Вот когда вы в этом начнете думать, и самое главное, что показатель он должен быть абсолютно достоверным, что на основе его доказательства мы точно можем сказать, да, это так или нет. То есть он не может иметь двойного или тройного толкования. Допример была температура 372, после стало 367, выпил один препарат, это количество, температура нормализовалась, это качественный показатель. Температура нормализовалась. То есть это здоровье, да, индикатор здоровья. Здоровье улучшилось. Это будет качественный индикатор. То есть качество здоровья улучшилось. И что нам показывает этот, например, индикатор, что температура, принимали препарат, то есть это проектные действия. Диагностировали, да, выписали препарат, человек начинает принимать лечение, ожидаемый результат, он, его здоровье должно улучшиться. Значит, индикатор, температура тела должна прийти в норму. И если она пришла в норму, то вот этот показатель, да, нам говорит, что мы выбрали правильное лечение, то есть проект мы сделали правильно, то есть все хорошо, ожидаемый результат достиг. А, понятно, а вот в чем все-таки, вот а, по ощущениям уже даже больше, не только по понятийному аппарату, в понятийном аппарате вы более-менее разбираетесь, а вот что такое индикатор, и что такое показатель. Если все понятно, поставьте мне, пожалуйста, плюсики, и мы начнем двигаться дальше. У нас уже с вами время поджимает. Это. Вальяжно начала вебинар, очень подробно об этом. Угу. Окей. Идем дальше. Средневая аудитория, публичная отчетность. Это Тоже очень важный момент. Потому что а, вот... Тоже не самые радостные мои наблюдения за последние годы в нашем секторе, что, к сожалению, мы начинаем уже работать ради работы, да, как это как в бизнесе. А, зарабатываем деньги ради денег, привлека привлек, да, привлекаются, да, а у нас деятельность ради больше деятельности. И очень часто мы в, в этой суете, ну, это бывают разные, конечно, причины, это не, я не говорю, что мы все плохие и плохо работаем, нет, просто. Есть такая как бы, инерционность, что ли, в любой деятельности. и Мы э, начинаем больше обращать внимание на взаимодействие с государственными органами, на работу с донорами, на взаимоотношения с нашими партнерами, на то, как мы, наша организация выглядит в публичной сфере и так далее, и так далее. И за, все, за всеми вот этими моментами мы начинаем забывать о своей целевой аудитории. А целевая аудитория, на самом деле, это основа основ. Мы ради этого по большому счету и пришли. То есть мы пришли, потому что некоммерческий сектор, понятно, мы здесь не можем думаю, зарабатывать сверхприбыли, обогатиться и так далее. То есть все мы пришли по зову ну, чего-то внутри, что нам не дает покоя, мы сюда пришли решать какие-либо социальные проблемы и, значит, работать ради какой-то определенной группы людей, которую мы, ну, так, в общем-то, очень... Не то, что формально, но так целевая группа вроде обезличена. Но на самом деле за этой целевой группой стоят люди, их судьбы, и какие-то проблемы. Я думаю, что вы все со мной с этим согласитесь. Но а, для того, но по большому счету мы должны и смотреть, да, термин это использовать, в первую очередь пришел к нам из маркетинга рекламы для обозначения группы людей, объединены общими признаками, объединены ради какой-либо цели и задачи. То есть вот это наша с вами целевая аудитория. То есть, как правило, это люди, объединенные одной проблемой, несколькими проблемами, которые ищут ее решение и не могут найти. А мы с вами тоже работаем в этой сфере для того, чтобы найти какое-то решение и этим людям его показать. Я вообще люблю очень использовать... Бизнес-терминологию, бизнес-инструменты и всевозможные, потому что я считаю, что в развитии организации, будь она коммерческой или некоммерческой, особых различий нет. И нам нужно заимствовать, и очень активно адаптировать и использовать инструменты из коммерческой сферы своей некоммерческой деятельности. Главное свойство целевой аудитории с точки зрения рекламы, это что именно эти люди с большой вероятностью купят продукт. Поэтому именно на эту группу лиц направлено рекламное сообщение и рекламные мероприятия. То есть целевая аудитория – это основная и наиболее важная для рекламодателя категория получателей получателя рекламного обращения. Вот кажется, да, как это применить к нам, к рекламе. Да, мы с вами не продаем напрямую, да, не обмениваем свой продукт, услугу или это как товар, либо еще что-то на деньги в своей целевой аудитории. Как правило, наша целевая, целевая аудитория, ну, опять же, не факт, и не всегда, не на все сто процентов. но, говорю, как зачастую, она не платежеспособна и не может полноценно да, даже погасить вот те затраты, которые мы вкладываем в создание нашего продукта. Услуги, работы, там предоставления, не буду сейчас на этом подробно останавливаться. Поэтому наша схема да, в некоммерческой сфере, она, она более сложная. То есть она не прямая, да? производитель, покупатель. У нас, как правило, наши расходы на создание той или иной услуги, работы, продукта оплачивает кто? Донор. Да? Мы ищем. Но наш продукт, если донор нам дал деньги, мы потом донору должны доказать, что наш продукт является востребованным у целевой аудитории, что он действительно им нужен. И мы, то есть они в любом случае, мы должны потом этот продукт прорекламировать у своей целевой аудитории, чтобы они знали, что у нас есть вот такой уникальная какая-то уникальная вещь, совет, там, книга, там, услуга, консультация, я не знаю, обучение, все что угодно, да, чем, мы с вами, чем мы с вами занимаемся, чтобы они пришли и взяли это у нас, потому что мы уже это создали. Потому что если мы с вами. А донору доказали, что написали красивый проект, все как замечательно, супер, пупер, все получилось, получилось. Нам дали деньги, мы создали с вами продукт, но, он, он, но у нас его не взяли, это деньги в песок, это значит, проект был неэффективен, он значит, не, ну, не нужен, да, то есть не востребован целевой аудиторией. И нужно уже потом дальше смотреть на основе там, данных мониторинга да, и проводить оценку, почему же так произошло, где мы с вами на самом деле налажали неправильно оценили потребность да, целевой аудитории, то есть им совсем другой продукт нужен, мы сделали плохой продукт, или мы просто не донесли информацию для своей целевой аудитории о том, что этот продукт существует, и где можно пойти и взять его. Поэтому целевая аудитория должна быть у нас с вами на первом месте. Потребности целевой аудитории. Описание этой целевой аудитории. То есть кто эти люди, ради которых мы работаем где они живут, что они хотят, а как они получают информацию о, то, о том или ином, то есть, если мы создали продукт, как нам донести, потому что как нам донести эту информацию до них, чтобы они именно пришли и забрали у нас это, потому что мы же ради них это работаем. Покажите, здесь понятно под про целевую история. почему? Для публичной отчетности это тоже очень важно. Потому что именно в своей публичной отчетности мы по большому счету, и это инструмент. Это канал рассказать им о том, что мы есть ради них, приходите к нам, мы с вами будем работать. И если они получат от нас качественную, адекватную да, услугу, адекватные продукты, то они еще и становятся, почему мы говорим устойчивость организации, они становятся базой нашей поддержки. Когда нам будет плохо, не дай бог, конечно, отхода, то, то они смогут нас поддержать. Принесут не знаю, там кусочек хлеба, может быть, в конце концов, скинутся там, по 200 тенге для того, чтобы мы продолжали свою деятельность и дальше помогали таким же людям, как они. Понимаете, как все взаимосвязано, как вообще все, все, все выстраивается. Ни один элемент не может быть пропущен в этой технологии, если мы говорим об устойчивости организации. Естественно, устойчивость базируется только на эффективной деятельности. Ну что, ж, целевую аудиторию разобрались. Дальше. При продвижении бизнеса, ну как бы не, не разобрались нас понять, а, делается акцент, то есть, делается акцент на целевую аудиторию, потому что это в первую очередь покупатель. А определение на изначальных даже главных действий для того, чтобы выбрали успех в рекламной кампании. Ну и в своей деятельности, опять же, не буду повторяться. это как бы такие тезисы, которые еще раз подтверждают то, что я вот с сказала. Это особая группа потребителей, выделенная для воздействия на нее рекламы, так называемая потенциальная аудитория или ключевая аудитория. И здесь вот к вопросу, если говорить о целевой аудитории, есть еще один момент. такой, Когда я на тренингах спрашиваю, скажите, кто ваша целевая аудитория? Ну, я думаю, вы сейчас... Не буду даже вас спрашивать, что вы писали в чате. Молодежь или там, например, женщины, или мужчины, да, там, или еще что-то. Но вот особая группа людей, потому что мы не можем, целевая аудитория не может быть очень обширной, потому что наша деятельность, ну, она должна быть фокусирована, тем более наша рекламная кампания, каждый проект. Поэтому нужно четко понимать, что, например, молодежь, она разная. То есть она неоднородная внутри этой молодежи. Мы, мы, мы не работаем со всей молодежью. Вы можете работать, например, с молодежью, там кто, там скажем, от 17 до 25 лет, оказавшись в трудной жизненной ситуации, которая проживает там либо на селе, либо город, либо там еще что-то, но всегда очень важно ограничивать. Потому что потом... Я же говорю, мы должны представлять свою целевую аудиторию, Вплоть до того, вот как они думают, как они ходят, как они говорят, с кем они общаются. То есть когда мы можем... Владислав Михайлович, сейчас я отвечу на ваш вопрос, вижу его. То есть когда мы можем описать ее, тоже на примере своей организации. А целевая группа нашей организации это некоммерческие организации. Мы работаем для того, чтобы усиливать, развивать некоммерческие организации, чтобы они работали со своими целевыми аудиториями и таким образом повышали качество жизни каждого человека. То есть понятно, что я не могу сказать, что у меня. С одной стороны, я могу сказать, что моя целевая аудитория это все люди на Земле, потому что я хочу, чтобы всем было хорошо. Но я работаю, целевая моя аудитория, некоммерческая организация. Но даже в этих некоммерческих организациях, не все некоммерческие организации являются моей целевой аудиторией, а другими словами, моими клиентами. Потому что часть из них обладает ну, схожим со мной потенциалом и даже выше. И по большому счету это я становлюсь их клиентом в получении знаний. То есть я, для, мы когда создавали наши стратегии, мы каждый раз прописываем. То есть это те организации, в первую очередь, которые требуются определенные знания которые мы можем поделиться, которые стремятся к своему развитию, которые хотят вы, и финансовой устойчивости, и эффективной деятельности. То есть Мы для себя прописали, то есть кто, какие коммерческие организации, кто является нашей целевой аудиторией, кто партнеры, кто вообще просто не входит в нашу целевую аудиторию, то есть те, которым не надо, да, например, ну... Не, не люблю об этом говорить, да, как бы развешивая ярлыки, но, в принципе, в любой стране, в любой части мира существует Бонго, да, или Бонго, то есть бизнес-ориентированная организация, или а, ориентированная только на, ну, на государство, да, то есть тоже из уровня коррупции. Понятно, этим организациям мы не нужны со своими знаниями, со своими образовательными программами, там, исследованиями и так далее, и так далее, у них совсем другие цели и задачи. Поэтому, понимая все кто такая целевая аудитория, нам проще, в конце концов, даже найти, для того, чтобы спросить, а что же вам не хватает-то, какой продукт вы хотите, чтобы мы для вас делали, и потом уже это прописать в проекте и получить на это финансовую материальную поддержку. Понимаете, о чем я? Теперь к вопросу о деревьях, немножко если проект рассчитан на восстановление природы, то целевая группа – это деревья? Ну, целевая группа, это, конечно, не деревья, мы все-таки говорим о дошевленных людях, которые могут купить, да, купить в данном случае, взять, взять наш продукт, то есть деревья не берут. То есть мы хотим сохранить деревья, но для кого? Для кого это важно? Вот а, здесь мы задаем вопрос, кто, для кого важно сохранение деревьев? Для, для кого мы это делаем? Для детей, да, которые проживают там рядом с этих деревьев, для жителей, да, чтобы воздух был... И отсюда мы с вами понимаем, кто будет наша целевая аудитория. потом садимся и четко ее прописываем для себя. Я говорю прям представьте, я говорю, вот себе и визуализируйте эту свою целевую аудиторию. То есть где они работают, сколько они зарабатывают, в каких домах живут, о чем они думают, какие книжки читают, какие фильмы смотрят, какие каналы смотрят, слушают, не слушают радио, сидят, не сидят в интернете и так далее, и так далее. То есть вам... Вот такой портрет, скажем, типичного представителя своей аудитории, целевой аудитории очень важно знать. Это и делают маркетологи. Они прописывают типичную там, домохозяйку и на нее ориентируют свою рекламную кампанию по продаже. Там, моющие средства для посуды, порошка, бла-бла-бла-бла-бла. И, вот, и мы точно так же должны, то есть мы должны брать инструменты из бизнеса, и применять их к себе для того, чтобы повышать эффективность своей работы. Вот Замиля, даже ответила, спасибо большое. Итак, зачем нужен пиар? Сегодня во всем мире public relations применяется во всех сферах деятельности, не только в политике и бизнесе, но и в некоммерческом секторе. То есть это вопрос из пиар, как правило, рекламная кампания, да, public relations, взаимоотношения общественные. Public, общественность, relations, отношения. То есть, насколько мы с вами, какие отношения выстраиваем. И если честно, из этого определения, мне кажется, что public relations в большей степени нам с вами важен. Потому что вся наша работа, она в первую очередь строится как раз на выстраивании взаимоотношений и с заинтересованными сторонами, и с партнерами, и с нашей целевой аудиторией. Формирование деловой среды зависит от общества, его мнения и поведения в обществе в отношении организации. Согласитесь, если у организации взаимоотношения с обществом, у нее по большому счету плохой имидж, то очень сложно будет выстраивать какую-то устойчивость, эффективную деятельность. И получать деньги, проекты, и получать поддержку, и даже распространять информацию, потому что доверие к нашей информации будет очень низко. Или даже просто собрать на мероприятие к себе. Если нас не любят, нам не доверяют, то наверняка к нам кто-нибудь с вами придет там, на круглый стол, семинар и так далее. Успех деятельности некоммерческой организации все больше зависит от позитивного отношения к ней окружающих. Будем благорасположены, приобретает статус неявного актива. А если вот соотнести это и с бизнесом то сейчас нематериальные активы в бизнесе, они тоже принимают все большее и большее значение. Я уже говорила на, на, разных, на других вебинарах, что недавно была на Synergy Global Forum, и там выступля, выступали мировые лидеры из разных сфер там, развития бизнеса. И в том числе одно из выступлений было посвящено как раз нематериальным активам. И вот даже бизнес, да, для того, чтобы заработать, он работает на своим нематериальным активом. То есть стоимость акции процентов на 20, на 30, то есть до 40 процентов у компаний мирового уровня сейчас складывается из, ну, из, складывается из нематериального актива благорасположенный. Когда общество оценивает, что эта компания не только а, работает ради получения прибыли, но она несет какую-то большую идею. Например, если мы, а, вы знаете, все знаете Volvo, да, и всем уже известно, любого спроси, Volvo, какая, какую основную ценность они формируют? Безопасность. То есть их основная рекламная идея, их производство, их автомобили самые безопасные. Они не самые красивые, но не самые безопасные. И вот если, если сейчас распродать, например, просто все имущество, все заводы, все-все-все, все материальные активы Volvo, то они будут на процентов на 30 меньше получат, чем, чем по стоимости всех вот акций, которые существуют. Так вот, если это так важно для бизнеса, то вы представляете, насколько это важно для нас с вами. То есть по большому счету мы с вами владеем, в основном только работаем только на нематериальных активах то есть нематериальные активы, то есть вот это благорасположенность, продвижение определенных ценностей, большой идеи и становится как бы краеугольным камнем нашей с вами, как и материальной, так и организационной, вообще как бы такой вот духовной, да, не нашла другого более понятного слова, да, подходящего, духовный как бы стоящего, и располагает к нам, то есть тогда наши проекты у них есть шанс быть более-более успешными, и мы сможем нарастить это тоже количество своей целевой аудитории. Таким образом, хорошо организованная система ПР становится стратегическим ресурсом, то есть там важным стратегически долгосрочный и важным ресурс любой, вот, некоммерческой, любой некоммерческой организации. Поэтому очень важно, отчет это в первую очередь рекламный инструмент. Отчет – это инструмент формирования имиджа организации. Это тот продукт, на основе которого мы можем вот сформировать вот этот свой нематериальный актив, вот эту благорасположенность, показать и своей целевой аудитории, и заинтересованным лицам эффективность деятельности своей организации. Если они будут благорасположены, они благорасположены, будут рассматривать наши с вами идеи и, благорасположенно, будут делиться своими ресурсами. То есть финансами, проектами, временем, профподдержкой и так далее. Потому что когда, еще один момент, такой терминологический, когда я употребляю слово ресурсы для некоммерческих организаций, я не ограничиваюсь только финансовыми ресурсами, потому что не всегда, важ, не всегда нам нужны деньги. Чаще всего нам вот нужна поддержка, да, когда мы просим подписать да, какую-то петицию, а, прийти к нам на мероприятие, поучаствовать в наших мероприятиях. Это очень важно при каких-то волонтерских актах. Это может быть ресурс знания и времени экспертов, когда, эксперт, когда у нас ну, нет больших денег заплатить эксперту, но нам нужна качественная экспертиза. И если эксперт знает о том, что мы эффективная организация, которая работает ради людей, но большинство экспертов готовы будут сделать эту экспертизу за небольшие деньги, а иногда, ну не только иногда, зачастую, я бы сказала, практически бесплатно. Потому что тоже важно присоединиться к какому-то благому делу. Поэтому важно, важно и еще раз важно работать, воспринимать отчет как рекламный инструмент, инструмент, который будет формировать вот эту благорасположенность как стратегический ресурс для формирования нематериального актива наших, наших организмов. Вот как бы да, еще хочется прям стать... Так, Замиля, не все, прошу прощения. А, по какой-то причине вылетел интернет, меня вытянуло из комнаты. А, я, так, все. Теперь, пожалуйста, скажите, вы все меня видите и слышите? Поставьте плюс. Всем видно, что я вернулась? Хорошо. Не пугайтесь. А по окончании вебинара я сообщу дополнительно, если будем, буду вылетать, буду подсоединяться. Ну все, хорошо, тогда а, продолжаем. А какие индикаторы важны для продвижения организации? Первое, важно понимать, целевая аудитория, кому? То есть кому мы будем, а, кто наша целевая аудитория, об этом я уже сказала. Основное сообщение, да, что мы хотим сказать. То есть основное сообщение, начинает от пресс-релиза, даже какую мысль мы можем донести, но если мы говорим об отчете организации, мы должны тоже понять, в каждом отчете мы должны донести какую-то свою мысль. То есть невозможно, что основное сообщение из отчета в отчет, да, в в год, оно может меняться. А в каком-то отчете мы больше будем говорить о проблемах, а в каком-то отчете мы больше будем говорить о достижениях и так далее. Все. То есть это будет зависеть от, того, от, ну, от нашей деятельности, от того, какие вы выберете что основное сообщение. Но оно должно быть, оно должно быть прописано и понятно всем в организации. И как минимум тем тем сотрудникам организации, которые будут работать над отчетом. Форма подачи. Как и в каком виде. И это тоже будет, как я уже сказала, будет завязано и на целевую аудиторию. Потому что как, какая форма им удобна. Какая форма и какой вид ну, самого сообщения, даже вербального, там, невербального, язык сообщения. Да? То есть язык сообщения, там, например, русский, казахский. Ну и помимо этого, то есть на каком языке, то есть какого-то фленга, да, профессионального мы будем писать, на каком языке, на какие слова нам подобрать, чтобы они были понятны а, нашей целевой аудитории. Каналы информирования, как доносите свое сообщение, и это тоже мы опять, как я говорила, привязываем к аудитории. Мы доносим через те каналы информирования, которыми пользуется наша а, целевая аудитория. То есть если они слушают радио, а мы а, им мы пытаемся им дать книжки, да, то, скорее всего, не встретятся наша целевая аудитория и книжки. То есть не любят, например, они читать. в вот, своей магии. Либо если наша, наша аудитория в основном использует, например, там, Facebook, а мы, опять же, пытаемся и размещать свои сюжеты на государственных основных каналах, они не смотрят телевизор то тоже наш основной месседж, наша информация не встретится с нашей целевой аудиторией. То есть эффекта не будет. И еще один момент, то есть обратная связь. То есть всегда нужно понимать, а как вы получите обратную связь о своем вот этом информационном продукте. Ну хорошо, вы э, все сделали, да, и провели целевую аудиторию, там форму подачи и каналы. Получили они ваш отчет, ваш продукт. Но нам-то еще важно знать, а этот продукт действительно интересен. Они действительно оттуда узнали то, что хотели, потому что мы это вкладываем как бы свое понимание. Но для того, чтобы улучшать свою деятельность, и это уже даже относится не только к публичному отчету, но вообще ко всем нашим продуктам, нам всегда обязательно нужно планировать обратную связь. Что получилось, что можно улучшить и так далее, и так далее. Иначе это только на основе обратной связи и потом ее как бы, переосмысливание оценки, мы, сможем, мы можем повышать эффективность своей деятельности, ну, действительно на основе эффективности и востребованности своих продуктов. Да, я думаю, что здесь тоже понятно. Для того, чтобы вот к своему отчету вот вам такая схемка, которую я рекомендую просто для себя заполнить. Это не публичный документ, его не нужно никому особо показывать. Это именно, для, если вы решите в этом году, к концу года выпустить за себя публичный отчет не для донора, не потому что так требуют там, база данных или еще что-то, а именно для повышения своей эффективности, продвижения, для формирования вот этого нематериального актива, то я вам рекомендую сейчас, в начале года составить название, да, то есть вычленить эту группу, нашу целевую аудиторию. То есть если молодежь, ну какая молодежь? Если женщины, то какие-то женщины. Может быть, у вас их будет несколько категорий, две, три, четыре группы, да, то есть вы с Ну, с близкими, например, женщины такие-то, плюс еще женщины вот такие-то, там и такие. Основные характеристики обязательно, основное сообщение, которое вы хотите этой это целевой аудитории донести своей деятельности по формам. Который, в которой вы будете в течение года доносить канал обратная связь, индикаторы для отчета. Индикаторы для отчета, которые вы сейчас для себя определите, и под которые вы ежегодно в каждом своем проекте, непроектной деятельности, будете собирать количественную информацию. То есть сколько там помогли, не помогли, оказали сколько услуг, сколько там раздали каких-то, не знаю, благотворительных пакетов, либо еще что-то. Но ваши индикаторы должны быть прописаны здесь в самом начале, чтобы под них уже собирать доказательства на основе показателей да, документов, чем вы будете это потом доказывать. То есть это вот такую вам схемку рекомендую сделать, которая очень серьезно облегчает и нашу проектную деятельность, даже и написание заявок, но и облегчает сбор информации и потом и создание отчета для своей целевой получения. Понятие подотчетности вот, тоже важно для себя разграничивать, потому что вот НПО, доноры и бенефициары, да, то есть основные, вот, подотчетность вверх, это подотчетность перед донорами, перед государством и так далее, подотчетность вниз, это перед нашей с вами целевой аудиторией. Не буду сильно больше для визуализации, не буду очень долго останавливаться на, на этом слайде. слайде, главное, чтобы мы понимали, что отчетности у нас много и свои отчеты донорам мы сдаем, как правило, подотчетность вверх, она всегда обязательна. Подотчетность вниз, она добровольная. Она и должна оставаться добровольной. Я вот как бы принципиально против, чтобы закреплять подотчетность перед бенефициарами через какие-то обязательные нормативно-правовые акты. Подотчетность МФО мы уже с вами говорили, да, на предыдущем вебинаре, есть, ну, как бы, обязательные. Финансовая отчетность согласно Кодексу о налогах, статистику, отчетность перед органами руководства НПО, согласно законов о некоммерческих организациях, общественных объединений. То есть это отчетность перед учредителями, отчетность перед политическим советом, отчетность перед собранием членов общественного объединения и так далее. Она у нас укреплена в наших основных документах, мы должны ее тоже соблюдать. И отчетность перед донорами, спонсорами, заказчиком согласно наших заключенных договор, договоров и контрактов. То есть это обязательно, эти обязательства прописаны, мы под ними подписываемся, они либо содержатся в законодательстве, либо содержатся в наших документах, которые, в принципе, нам известны. И не буду опять же об этом, на этом останавливаться, как какой отдельная тема. Подотчетность есть еще один вид годовой отчетности не является обязательной для большинства организаций. Ну, вообще, публичная отчетность, о от той, о которой мы с вами говорим, она не является обязательной для большинства организаций, не, для всех организаций. То есть у нас есть это, из фондов обязательство публиковать свои отчеты, но это больше финансовый, да, тот же бухгалтерский баланс, основные там проекты. Но мы немного говорим о других отчетах о публике, в которых как бы, есть вот это формирование... Вот этой благорасположенности на основе оценки эффективности нашей деятельности. Но именно она может служить верную службу НКО при решении некоторых важных задач, привлечение средств на некоммерческие проекты, завоевание доверия среди населения и клиентов, налаживание связи с властными структурами и многое другое. То есть это такая расширенная, большая может быть, там, визитка, которую смотрят и после этого хотят с нами с нами сотрудничать разные разные люди и организации годовой публичный годовой отчет то есть он, как он может быть использован то есть это не просто инструмент выпустили и потом как бы вот там забыли один раз в год то есть это на самом деле основа для других отчетов и рекламных материалов то есть на основе отчета мы можем делать разные презентации и выемки там для доноров и так далее и так далее Инструмент для повышения мотивации сотрудников. То есть наши... Просто действительно, если мы создаем качественный правильный отчет, мы просто даже для себя видим, вот ничего себе, сколько много мы полезного делаем. Это повод. Проверила, извините, напугалась, чтобы пока вылетала и запись Повод провести анализ своей работы. Инструмент пиар средства для привлечения ресурсов, инструмент при поиске партнеров, аргумент при работе с людьми и возможность привлечения клиентов. То есть на самом деле это такой многогранный инструмент, который мы можем использовать в разных-разных сферах. И то это еще здесь не все. То есть данные в отчете мы можем вкладывать в заявку. А на основе данных отчетов мы можем делать свои какие-то буклеты, да, рекламные. А данные своих отчетов мы можем использовать для... Там образование какой-либо проблемы, либо исследования, и масса всего. На самом деле, публичный отчет – это очень очень интересный, очень серьезный инструмент, просто необходимый в нашей с вами работе. А для чего вот еще несколько слайдов, я уже так про, пробегусь да, более быстро, потому что мы с вами уже час общаемся, и еще очень много слайдов, я даже половину не освоила. И я так понимаю, что мне нужно ускоряться. Ну, как видите, я очень многословно, потому что ну, мне как бы одна из моих любимых тем это создание публичного отчета. А, информировать общественность, продемонстрировать значимость и надежность можно через годовой отчет. А почему никто не делает публичные отчеты? И если вы прочитаете вот, все эти три причины которые освоена, вы, наверное, вспомните свои, когда я первый раз столкнулась с вопросом, делать или не делать публичный отчет, то да, я сразу мало свободного времени, а кто же это будет делать, а кто же будет красиво нам, нам пишет, и так далее, и так далее. А как же, а где же деньги ведь в проектах? Мы, мы работаем только по проектам, а там не заложено денег на публичный отчет и так далее. И много нет собственного сайта, тоже на тот момент не было собственного сайта. И очень много этих, сразу вам скажу, это отговорки. Как только вы примете для себя решение сделать публичный отчет, вы найдете и возможности, и поймете, что некоторых вещей, которые здесь вот обозначены, они на самом деле нам нужны. Можно делать без денег, можно найти человека в своей команде, либо распределить обязанности по созданию отчета среди нескольких членов команды. Но самое главное, чтобы... У вас был план, были индикаторы и было понимание своей целевой аудитории. Для хорошего отчета важны не столько деньги или особое программное обеспечение, сколько вот четкое видение и четкое понимание. Сложно обо, всем, сложно обо всем сразу вспомнить. Конечно, обо всем сразу вспомнить, если вы задумались о написании публичного отчета только в конце года, да, там, то тогда, скорее всего, вы, вам сложно будет собрать информацию, потому что она разрозненная. Но если вы изначально для себя определили индикаторы, и все люди в команде, там, проектные менеджеры знают это, вы как там раз в месяц или в конце каждого проекта собираете, в течение этого проекта собираете эту информацию, то в конце года у вас все в одной табличке, а, вот фотографии, вот количество этого, там, количество другого и так далее, и так на основе чего вы сможете эту, этот отчет спокойно собрать. То есть если индикаторы определены заранее, если мониторинг деятельности организации проводится по этим индикаторам, пусть они будут 5, но в течение всего года, то тогда написание публичного отчета становится очень простым и интересным делом. Как говорится, кто хочет, ищет возможности, а кто не хочет, ищет причины. С чего начать все-таки? Создание рабочей группы звучит вроде бы формально, но на самом деле определить, я не знаю, да, сколько у вас человек в команде будет, но, ну, как правило, лучше как минимум два, это уже группа, то есть людей, которые будут над этим работать. И, естественно, да, все проектные менеджеры, координаторы проекта, кто реализовывал проект, кто писал, по большому счету, вот эти отчеты для доноров, тоже должны входить в эту рабочую группу. Определение целей и приоритетов отчета. То есть для кого в этом году вы пишете отчет. Иногда, например, публичный отчет, то есть у вас с целевой аудиторией все замечательно, вы классно работаете с бенефициарами. Но, целевой, но у вас проблемы, например, с госорганами, они вас там не очень любят, или там с другими донорскими организациями. Поэтому, возможно, в этом году целевой аудиторией вашего отчета должны стать доноры и государственные органы, чтобы они увидели, какую эффективную пользу приносит ваша организация. То есть все зависит от того, а, то есть как, в какой ситуации находится ваша организация. Поэтому цели и приоритеты для этого отчета. Выбор формата и разработка структуры отчета. То есть какой он у вас будет? А, Описательный и так далее. А, будет ли он просто в инфографике? Будет ли он в виде в видеоролика и так далее? И, то есть, это тоже нужно для себя определить. Отсюда у вас по, будет выходить и объем информации, и ее содержание. Выбор показателей, характеризующих результаты работы организации. Но мы, по идее, мы это сделали на индикаторах. На этом этапе мы уже к этим индикаторам, на них смотрим с точки зрения включения их в наш публичный отчет. Определение внешних и внутренних участников составления учета, то есть кто это будет делать. Что-то мы делаем внутри организации, а возможно кого-то... Их же дизайнеров, там еще что-то мы привлекаем извне. То есть это тоже нужно для себя понять, потому что отсюда у нас будет уходить стоимости, нужны нам на это деньги. Или у нас есть хорошие друзья и знакомые, которые нам это делают бесплатно. Сбор и анализ информации, написание отчета, публикация отчета и, опять же, организация обратной связи. То есть вот это основные этапы создания отчета, которые мы с вами проходим. Как видите, их не так уж много, но не так уж мало, поэтому на создание отчета нужно выделить определенное время для, и для себя, и для сотрудников своей организации. Выбор формата и разработка структуры отчета. Существует несколько форматов публичного отчета. Вот сейчас мы с вами пробежимся по этим форматам и рассмотрим плюсы и минусы. Например, самостоятельное печатные издание. Привычный бумажный формат, он удобен, да, как бы для представительских целей. То есть это вот как раз, когда мы идем на встречи, когда можно оставить, и человек, куда у нас достаточно много информации, человек потом сможет ее посмотреть, а, почитать там в тишине своего кабинета. Минусы. Высокая стоимость при высокохудожественном пограбском исполнении. Нужно заранее точно планировать необходимый тираж, то, потом, то мало напечатали, то много, да, лежит никому не нужно. Ну, я бы еще сказала, один минус к сегодняшним моментам. У нас, при нашей вот загруженности, мы не можем, не все у нас читают большие документы, не могут их осилить. Поэтому, да, конечно, хорошо делать печатные, отдельные печатные, но, может быть, небольшим тиражом, именно уже больше как представительские какие-то вещи, когда вы можете кому-то оставить, кто-то поставит на полку и будет возвращаться да, к этому но как основной, наверное, формат, я бы вот э, печатный отчет не, на сегодняшний момент не выбирала. Мы печатаем свой отчет, мы печатаем действительно в очень ограниченном тираже и больше уже даже, даже до распечатываем при необходимости, когда вот она возникает. нужно пойти куда-то на встречи и так далее. Публикация в периодическом издании организации. Но это если у вас есть э, такое периодическое издание вашей организации. Сравнительно дешево, потому что это ваше издание, минус воспринимается как один из материалов, и может пройти незамеченным. А нам нужно, чтобы он собственный, конечно, компакт-диск, ну, это более дешевый, удобен для тиражирования. При грамотном использовании гиперсылок может дать большое количество информации, не перегружая читателя. То есть когда в самом тексте есть гиперсылка, читатель на нее кликает и выходит там на какой-то дополнительный материал, например, на наше исследование на наш отчет по какому-то проекту и так далее. Не всегда удобен для представительских целей, это из минусов. И будем, ну, да, действительно, я сама такая не очень люблю читать большие тексты секции. Экрана, потому что, ну, сейчас мы много работаем за компьютеров. Иногда нам хочется а, отвлечься, да, чтобы наши глаза немного отдохнули. Хотя тоже очень хороший инструмент, тем более, если этот диск красив, правильно и красиво оформить, он может быть интересен. Человеку, когда действительно понадобится информация о нашей организации, он может всегда обратиться к нашему отчету. Тогда действительно можно вложить практически всю информацию о нашей деятельности. Главное, правильно ее структурировать. При размещении имейте в виду наиболее удобен форматы, при автозапуске и так далее, то есть такие технические штучки записывать, и если вы просто записываете файл на диск то заранее продумайте о формате а, файла, особенно если вы хотите защитить свой отчет от нежелательного копирования или правки. То есть нужно его -то, а только, сделать только для чтения. А, несколько назовите их. То есть как бы, если вы на диск загружаете несколько файлов. УРЛО ⁇ самая распространенная ошибка вообще не только с отчетами, вообще с любыми файлами на диске. То есть диски не названы. А, на диске очень много файлов, которые названы... Ну, имеет какие-то рабочие названия, либо это не набор цифр, который был понятен внутри организации, либо какое-то ну, название. То есть как, это все-таки публичный документ, поэтому название должно, например, папка должна быть четко называться. И понятно, когда я читаю, не знакомая с вашей деятельностью, я должна понимать, что в этой папке, какие документы. Стоит мне туда заходить, в эту папку, или не стоит. То есть, чтобы облегчить поиск информации, прочтение информации пользователя. Вашего диска. Всегда помните о пользователе, тому, кому вы даете эту информацию. Ну и понятно, что нужно создать стильную обложку, оформить, чтобы он не затерялся среди других безвестных дисков. Отчет может быть сделан в виде живой презентации, например, с помощью программы PowerPoint, тоже на всем нам знакома. Здесь очень хорошо, то есть возможность получения быстрой обратной связи, когда вы делаете отчет где-то на какую-то презентацию, возможность модифицировать конкретную аудиторию, сопроводить отчет музыкой, аудио-видеоматериалом. Минусы. Необходимо специальное оборудование. Нужен человек, представляющий отчет, обладающий навыками презентации у слушателей ничего не остается в руках. Ну и самое главное, вот здесь он как бы не отмечен, он просто само собой подразумевающийся. То есть вы можете это делать только на определенных мероприятиях, в определенное время, в определенной аудитории. То есть это ограничивает вашу аудиторию. Не всегда его, ну, как бы это возможно и предоставляется такая возможность. Но если есть, то, в принципе, я, бы, я рекомендую, что презентацию на по вашему отчету, можно сделать. Она должна быть в организации, потому что, мало ли, поехал кто-то из сотрудников на конференцию, на мероприятие, где нужно рассказать о деятельности организации. И такой, такая презентация может быть очень удобна для, для, для того, чтобы поехали, взяли и представили деятельность организации. То есть как дополнительно Ну и вот, вот когда это нужно ориентироваться, то есть когда вы знаете, где, когда и кому вы будете делать размещение, размещение отчета в интернет в 2008 году ну как пример армия спасения международная миссия, миссионерская благотворительная организация так, квартира которая, да, обнаружила, что никто не открыл почти половину из 28, 28 800 отчетов которые распечатаны на видео и были разосланы 7000 офисов на местах в связи с этим в 2009 году Организация решила окончательно перейти на цифровой формат. Таким образом, выбор в пользу бумажного. Выбор был не в пользу бумажного варианта. А, Но ну вот я тоже скажу, что наши организация, мы тоже перешли на цифровой отчет. Мы его а, делаем, потому что цифровой отчет, ну, как бы, который уже есть там в PDF, всегда есть возможность его распечатать при необходимости. То есть мы его делаем, нападает необходимость печатания бумажного отчета. И при этом его легко всегда разослать. Да, как бы потребован и он может быть как бы, разных форматов и, ну, то есть очень удобно и мы разрешаем его эти отчеты на своем сайте и этот формат действительно по карману любому любой некоммерческой организации то есть на сегодняшний момент я и средств, скажем проектов и доноров мы не трачу на это деньги а на создание отчета мы делаем это силами сотрудников вот своей организации изначально создаем там делаем и так далее и используем даже всевозможные сервисы по созданию инфографики, которые сейчас есть бесплатно в интернете и очень-очень доступны. Плюсы. Легкость и быстрота доступа, неограниченное количество. Быстро можно обновлять данные, если возникает такая необходимость. Оперативная обратная связь, то есть отправили вам, ответили, выложили в интернет поставили возможность комментировать на сайте, либо там в Ютубе и, и так далее, то есть это в принципе действительно дешево, возможность иметь отчет на нескольких языках, наличие на сайте архива годовых отчетов повышает доверие к организации. Сейчас у нас на сайте мы первый отчет сделали за 2013-2014 год, в 2015 году у нас не было деятельности, не выпустили отчет, у нас есть отчет за 16 год на сайте, и сейчас мы в процессе подготовки отчета за 17 год. То есть мы с этой организацией поставили себе цель ежегодно выпускать годовые отчеты, именно публичные, ориентированные вот на нашу целевую аудиторию. Минусы. Ограниченный доступ населения к интернету. Но сейчас уже это не минус, потому что как бы, Ну, не все, конечно, пользуются, но вот в данном случае мы для себя... Почему выбрали? Потому что наша целевая аудитория, да, это люди все-таки, которые имеют процентов, практически доступ к интернету, и всегда это могут посмотреть. Необходимо активно продвигать, упоминать на сайтах и поисковых системах. А, в принципе, если сами не умеете, посоветуйтесь с любым админ, админщиком, либо СМС-щиком он вам подскажет. Многие не любят читать большие тексты с экрана, поэтому да отчет мы делаем, стараемся делать небольшим, очень сжатым. А только упоминаем, говорю, опять же, можно давать туда гиперссылки, либо упоминать, где можно найти дополнительную информацию. Ну и ссылка на годовой отчет главной страницы вашего сайта. Это тоже интересный момент. Пока у нас такого еще нет на нашем сайте, но надеюсь мы сделаем. Я просто скажу, что наш сайт, если вы на нем были, он тоже у нас бесплатный, сделан за счет бесплатного ресурса Simple Site. Мы его делаем самостоятельно, и тем самым мы стараемся показать другим некоммерческим организациям, что информацию можно распространять и доступными способами, не вкладывая больших денег. Конечно, нам очень хочется иметь профессиональный сайт, и, возможно, мы когда-нибудь это сделаем, но сейчас мы стараемся просто свои ресурсы, проектные ресурсы больше тратить именно на дети. То есть пока не нашли еще вот такого возможности за да, недорого сделать очень хороший профессиональный сайт. Ну это так, вот некоторые наши маленькие внутренние секретики. А несколько еще советов. Убедитесь, что цифровая информация соответствует задачам организации, возможностям вашей цели. Все-таки несколько печатных изданий «Приберегите» мы так и поступаем, которые для тех людей, которые печатные виде. Ну, например, когда я еду в министерство, либо я встречаюсь с домами, я всегда распечатываю там несколько печатных экземпляров, типографии. Я думаю, как у, у каждой из вас, организации, есть типография, в которой вы постоянно обслуживаете. И, в принципе, они могут, могут распечатать. А лучше инвестировать в средства в, обучи, в обучение сотрудников, отвечающих за выпуск отчета новым навыкам создания цифрового контента, чем нанимать дорогостоящих консультантов. И это тоже согласно. И сейчас как бы, со своей организацией я вот планирую, хочу, чтобы мы освоили сами сервисы и создание ландрида, и создание инфографик, и еще очень много интересных сервисов. Я вот недавно, ну, как недавно, год назад с этим познакомилась, но вот Надеюсь, что это будем осваивать сейчас уже более активно. Именно в этом, при создании вот отчета за 2016 год. Потом вам покажем, посмотрите, оцените. А, можно привлекать экспертов. Тем более, если вы делаете видео, то 3-5 минут, а слайд презентации 90 секунд. Ну и разработайте стратегию распространения отчета. Должен быть, ну опять же, как я уже говорила, попасть на глаза нужным людям. Основные ошибки при создании отчета. Ссылка на отчет теряется среди других элементов сайта, нужно несколько раз прокрутить экран, то есть, ну, когда трудно найти. То есть, делайте так, чтобы ваш отчет можно было найти легко, а, то есть, не располагайте его вот, там разные и так далее. То есть, лучше отдельная страничка. У нас, к примеру, страница есть страница о нас, и там есть под подстраница как раз отчеты на нашем сайте. А мы там размещаем ссылки на, на, на свои отчеты. Отчет расположен так, что читателю нужно долго выбирать сквейного списка и так далее, и так далее. Не буду сейчас это все зачитывать. Вы все это видите. Презентация у вас будет. Я просто хочу уже как бы, подойти и показать вам какие-то более практические. Есть, рекомендации по размещению отчетов в открытом информационном пространстве. Сразу же после размещения проверьте, работает ли ссылка во всех популярных браузерах. То есть залили отчет куда-то на сайт, на Google Диск или еще что-то, пусть попросите кого-то из своих сотрудников с другого компьютера зайти посмотреть. Потому что, согласитесь, не очень приятно, да, это такая досада. Вам скинули ссылку, вы заходите, а ссылка не открывает. Вы думаете, что возьми, да, вот как-то, и потом уже не хочется. То есть чтоб не под впечатлением. Если у вас есть свой собственный сайт, обязательно разместите отчет на нем. На отдельной странице, чтобы его легко можно было найти. А размещайте отчет в логичном, интуитивном, понятном месте, где читать его, его будет просто найти. Это может быть раздел об организации, о нас, наша деятельность, отчетность и тому подобное. Идеально, когда разные отчеты за предыдущие периоды деятельности организации собраны на сайте в одном месте. Тогда видно, что НКО стабильно, последовательно реализует свою деятельность. Дайте ссылку на ваш отчет в социальных сетях, мы тоже размещали на своей странице. Старайтесь поместить отчет или ссылку на него везде, где его могут заметить, например, на бесплатных сайтах. Не забывайте, что публикация отчета – это хороший информационный повод, чтобы бесплатно пропиарить сайт и организацию с помощью пресс-релива. Ну, мы в прошлом, году, ну, да, уже в прошлом году делали это через свою страничку в социальных сетях, рассылали своим партнерам, то есть мы это рассылаем по электронной рассылке, даем ссылку на сайт, в социальных сетях на своей страничке делаем публикации, делимся несколько публикаций, просим получить нашу обратную связь. Ну в принципе, в прошлом году мы получили хорошие отзывы, и вообще как бы так нам сказали круто, что вот вы публикуете там свои отчеты, и, в принципе, отчет. Я вам покажу свой отчет, хотя я не, не считаю, что он не идеален. Это, а, скажем так, тоже поиск формата. Конечно, на, другой, на сайте должна, да, вот, не только отчет, но и другая полезная интересная информация. И мы стараемся, вот мне бы, если честно, вот после конца этого вебинара я бы как раз хот, я хотела дать вам задание, но сейчас вот забегая немножко вперед, тоже его озвучу. Я бы хотела, чтобы вы посетили наш сайт, я дам его ссылку, посмотрели наш отчет и дали мне обратную связь. Во-первых, по сайту полезная или не полезная там информация, какая вам больше всего понравилась. То есть это тот, опять же, я не прошу от вас там пятистраничные документы, мне достаточно будет, если вы, это все будет на половине страничных, нет, не параллельно сейчас, а после того, как закончится вебинар, то есть это будет ваше домашнее задание. Дать обратную связь по нашему публичному отчету, который есть на сайте, у нас там, как я сказала, два, но мне очень важно на за 16 год потому что это позволит, и сразу скажу, это я делаю не просто так, чтобы вас загрузить заданиями, а мне это очень важно и полезно для нашей организации. Как я уже сказала, мы делаем сейчас, готовим свой а, публичный отчет, и вся ваша критика, все ваши как бы, комментарии или предложения по улучшению мы учтем, чтобы создать еще более лучший отчет, ну, с точки зрения визуальной, информационной и так далее. Я, говорю, озвучу это еще домашнее задание в конце, но вот как бы в этот раз домашнее задание будет таким, изучить наш сайт и дать по нему комментарии, чем больше, как говорится, критики, тем лучше будет, то есть, ну, если, если что-то понравится, конечно, не стесняйтесь, пишите, нам тоже это будет приятно, но обязательно, если что-то вы увидите, что можно улучшить и в отчете, и на сайте, напишите, мы будем вам очень благодарны, потому что обратная связь очень-очень для нас очень важна. Так. Выбор показателей, характеризующих результаты работы организации. Это вот о чем вначале я сказала, что давайте посмотрим, попозже, вернемся к показателям, к индикаторам. Описание результатов работы – один из наиболее важных и в то же время наиболее сложных этапов составления публичного годового отчета. Он актуален для всех целей. То есть для ваших индикаторов, для ваших партнеров, для ГУС-органов, для доноров. То есть нам нужно показать и доказать, что мы действительно работали эффективно. И вот какие же нам показать, индикаторы и показатели выбрать. Здесь очень важно показать вам и объем реализуемой вами работы, и ее качество, и насколько глубокими и значимыми для общества были ее результаты. Но вот чувствуете уже, какие индикаторы должны быть? Объем работы, да, сколько, через какие показатели, скорее всего, объем через количество. Сколько реализовали, например, сколько реализовали проектов, сколько привлекли финансов, сколько провели, например, обучающих мероприятий, сколько конференций, сколько там чего-то анализов и так далее. Но по большому счету, если такие вещи для себя как бы поставить, то это может быть очень красивая инфографика, очень действительно ну, такой эффективный какой-то визуальный ряд, потому что количество показывает. И если это еще сравнить и с финансами, и просчитать эффективность, например, по затрате средств там, на одного, например, мы охватили на бенефициаров там, 18 520 человек. При этом затратили, ну как бы проектов мы привлекли на такую то сумму. И если мы посчитаем да, эффективность затраты, сколько денег ушло на каждого, да, бенефициара, или сколько, то есть сделали мы много, а потратили меньше, то есть это, это показатель эффективности нашей деятельности, значит ну, мы умеем делать очень важные эффективные вещи, за, в общем-то, небольшие ресурсы, да. То есть здесь надо подумать, вот я всегда говорю, подумать творчески, подойти и посмотреть, как мы можем поиграть, да, нашими индикаторами и показателями, цифрами, что с чем сравнить, чтобы это было интересно и показательно, то есть действительно говорило об эффективности. Кроме того, вам нужно соотнести все перечисленные с объемом ваших усилий, ресурсов, вот ресурсы, и именно это соотношение. То есть вот не, не идите про, про, по проторенным да, дорожкам и тропкам, посмотрите на свою деятельность, как как ее высветить, что найти вот эту единицу. Ссылать на странице государственной на на Ну, я бы не рекомендовала негатив, я бы все-таки, ну, это мое мнение, абсолютно, как бы, у каждого может быть свой, но я, мы, я, как руководитель организации, руководитель тем, что отчет должен быть публичный, отчет должен быть все-таки мы говорим об успехах, да, можно сравнивать, но сравнение можно делать ну, как, бы, как бы со статистическими данными. Например, по статистике, это официальной статистике, там, например, на, по государственной по, по программе поддержки какой-либо социальной да, там, группы людей выделяется столько-то денег и делается то-то. Да? То есть ну, такой легкий, а, неглубокий да, поверхностный статистический анализ какой то государственной программы затрат. При этом удовлетворенность, например, участников людей, которые получают такую социальную помощь по той же официальной статистике, вот такая-то, да. Это чистая арифметика, вводная на да, безоценочную, да, неплохо, хорошо, просто квадратно. И оттуда будет видно, например, на одного человека там затратили, ну, грубо говоря, там 30 тысяч тенге, там, или 300 тысяч тенге по государственной программе. А он там получил там одну-две услуги и еще как бы там некачественные и так далее. А мы вот в рамках своих проектов там за, на, за 3000 тысячи деньги. Опять же, все это условно mm -hmm. говорю. И вот это, и вот это, и вот это, и вот, пожалуйста, отзывы нашей целевой аудитории, которые получили там схожие услуги, там, или еще что-то, то есть, или за другие услуги дополнительные. Удовлетворенность вот такая-то такая. То есть, вот такой сравнительный момент, я не думаю, что может быть. А, вопрос от активиста, есть ли у нас в стране печатные газеты, гагет, печатные журналы, объединительный по ну, я не встречала, давно не встречала. Единственное, печатное издание, которое выходит ну, с определенной периодичностью, можно назвать как бы периодичным, раз в два года выпускают отчет о состоянии сектора гражданский аренд Казахстана к гражданскому форуму, ну как бы вот на, в рамках государственного социального заказа. Знаю, что в России раньше выпускался журнал организации в печатном виде, но, насколько я понимаю, вопрос все-таки уже печатных периодических изданий, он всегда и немножко изживает. А вот в электронном формате очень много сервисов. Например, вот забейте в интернет, есть такие дела. Это российский такой сервис, как интернет-журнал, на котором еженедельно Одна из некоммерческих организаций российских публикует информацию о, по разным темам, о деятельности, то есть несколько сюжетов. Очень, я, например, подписана на эту рассылку, иногда приходят очень интересные идеи. Похожий сервис есть социальные технологии, тоже российский. там больше тоже новости, какие-то моменты о том, как вообще развивать некоммерческие организации. Некоторые статьи из социальных технологий мы на своей страничке а, ну вот, может быть, дайджесты, бюллетени, арго. замеля, они, они печатные или они электронные? Ну, что, ну, печатные, просто я не встречалась. И, ну, это, видимо, потому, что я больше предпочитаю, как бы, вот, канал интернет. И сейчас мало интересует, как какими печатными изданиями. То есть бюллетени, арго и дайджесты печатные или электронные? А, ну, видите, электронные. <laughs> ну, вот видите, электронные. Ну, вот я говорю, что электронных, да. Можно, я знаю, что у Арго еще есть вот тоже своя площадка. Ой, забыла сейчас название. Инновации для, если Замиля знает и вспомнит, то есть там тоже информация немного опубликуется, статей всевозможных по развитию некоммерческого сектора. То есть поискать можно сейчас в интернет-пространстве, много печатных, к сожалению, я вот в последнее время не встречал. Ну что ж, так, двигаемся дальше. Количественные показатели, которые мы можем использовать, да, цифры, которые отразится отчете. количество программ, проектов, мероприятий, курсов, других событий. То есть не описывать каждое отдельно, хотя вот как бы сейчас даже критики, то есть количество круглых столов не очень да, информативно для нашей целевой аудитории. Хотя если... Вы проводите, например, консультацию, то количество показанных консультаций, если это число достаточно большое, оно может показать на ну, какой-то Число регионов, как качественных проектов и программами, количество клиентов или участников, получивших услуги, число участников обучения и выпускников, количество публикаций, включая число страниц, быть, там, тираж и так далее, количество распространенных экземпляров. Это количественные показатели. Они их основная как бы, роль в моем понимании это брать вот эти объемы. То есть выбирайте те количественные показатели, которые большие, то есть много. Но при этом все равно а, к, наиболее как бы, а, как значимыми и влияющими да, на отношение людей к нашей организации, а, все, ну, все тут продолжение количественных индикаторов не буду, показатель не буду индикаторов, сама уже начала важно все-таки качественные показатели. Это, например, характеристика удовлетворенности клиентов полученными услугами. Вот как вы можете охарактеризовать? Это через отзывы, да? а через анкеты обратной связи, да, которая, то есть она будет коротенькая, понравилось, не понравилась, там, как вы оцениваете нашу услугу. Ну, такой процесс сбора качественных показателей как много ну, и количественных тоже, но то качественных просто немного сложнее, необходимо организовывать и продумать инструмент, при помощи которого вы будете собирать количественные вот эти данные показатели, именно вот чтобы, чтобы доказать, что действительно удовлетворенных клиентов столько-то. Обратилось 150 тысяч, из них 149 тысяч удовлетворены на 100%, остальные там от 80 до 90. Классные показатель а Достижения клиентов, изменение в их жизни, например, обучили. Если вы, то есть нужно продумать как-то обучили, например, создание своего собственного бизнеса социального либо еще чего чему-то. Узнайте судьбу, что стало с людьми, как они использовали ваши знания. И вот здесь как раз история успеха как качественный как показатель Влияние на общество. Что изменилось после вашего мероприятия провели круглый стол государственной окном, предложили рекомендации, что произошло, сколько рекомендаций приняли, какие рекомендации были приняты, где они теперь находятся и как они теперь повлияли на жизнь вашей целевой аудитории, на да, наших бенефициаров, на нашу с вами жизнь. Лечение причины то есть лечение, возникновения проблем, улучшение изменения условий жизни, если произошло, повышение качества услуг, там, доступности и так далее, и так далее. Краткие результаты и выводы исследований можно привести, то есть что вы исследовали, что вы пришли, и, и еще бы, как вы собираетесь использовать эти данные исследования, потому что исследования ради исследования тоже, знаете, как-то не очень. Ну и всевозможное другое. Включайте фантазию, смотрите на свои проекты по-другому, не с точки зрения отчетности перед донором, да, чтобы вы достигли тех показателей, результатов, которые написали в своей проектной заявке в проекте, а с точки зрения эффективности деятельности вашей организации и влияния на жизнь в обществе. Подумайте также о наглядности представления этих результатов в годовом отчете, то есть диаграммы, фотографии, таблички. Но, опять же, будьте осторожны. Перегруз с всевозможными фотографиками, цифрами тоже может сыграть негативную роль. Всего должно быть достаточно в меру. Можно использовать прямую речь, тех же отзывов, может быть, каких-то писем благодарности, отзывов от государственных органов, отзывы от доноров. То есть все это можно, может быть. И также истории успеха о конкретных каких-то каких вот людей, которым вы помогли, и как изменилась ваша жизнь. А плюсы, стимулирующие позитивное восприятие готового, готового отчета. Структурированность отчета и четкая расстановка акцента. Да, то есть структуру не просто мы начали писать, однажды, там, в 1814 году, бла-бла-бла, и, и от Рождества Христова, и все-все-все, и непонятно. Об этом написали, потом об этом написали, потом вернулись, потом опять пришли. Поэтому структура отчет, оптимальный объем, то есть его должно быть немного. А сочетание текста и иллюстрации, наличие стиля в изложении материала, доступность языка и изложения, я об этом говорила, вспоминайте про свою целевую аудиторию. Так, только вот, когда вы пишете свой, свой отчет, то есть для кого, какой язык им удобен, на каком языке они говорят. И это я говорю не только там казахский, русский, английский, там, немецкий, а именно а, подача материала, использование терминологии, а, вот, как бы, простота языка, доступность и понятность. А содержательность, то есть содержание должно быть интересным, емким, включение в отчет перспективных планов организации. Наличие обязательно финансовой части. Мы все-таки говорим о прозрачности публичности. То есть мы и так почитываемся перед всеми, что нам уже, как говорится, скрывать. Покажите, сколько вы а, получили проектов, сколько денег вам поступило, из каких, из государственных, из международных, из частных, пожертвований и так далее, сколько денег вы потратили, там, например, на процент, да, был ушел, сколько там, мы, например, показываем, сколько мы из этих денег заплатили налоги в вот государстве. То есть мы этот индикатор для себя выявили, потому что это очень важно, это не только наши деньги. Мы ввели в свой отчет показатель, например, средней заработной платы нашего сотрудника. Мы ввели такой ну, как бы финансово-экономический показатель, это количество ну, трудоустроенных да, людей можно вести. То есть вы же предоставляете рабочие места, платите налоги, даете заработную плату. Да, то есть как бы, а сколько привлеченных экспертов, а сколько экспертов к нам пришло которые мы тоже смогли заплатить, да, которых мы смогли привлечь. Ну, то есть э, думайте, какие показатели да, вы можете привести в своем отчете, чтобы, чтобы э, высветить правильно тоже свою финансовую отчет. Можно, конечно, просто опубликовать бухгалтерский, да, привлекли столько-то денег, какой-то проект 50%, этот 18% и так далее, и так далее. И так далее. И, это как-то уже, ну, да, есть, но уже люди хотят чего-нибудь вкусненького. Так, по поводу Газиза, вот вы просите презентацию, презентацию будет рассылать Азиза, как всегда, если вы помните, просто уже вопросы пошли. Она будет также размещена на сайте среди материалов, и наш сайт, я... как я и говорила, то есть вот... Давайте я сразу сейчас буду скидывать, как раз уж пошел запрос, пока не забыл. Это наш сайт, и для домашнего задания тоже. То есть, смотрите, это не абсолютный перечень, да, вот как вот, что-то нужно посмотреть. А что-то может быть исключено, что-то дополнено. Я вас уверяю, если когда начнете заниматься публичным отчетом, вы поймете, насколько это творческая и интересная работа. Главное только выделить, захотеть это сделать. Я всегда говорю, главное захотеть это сделать. Не забудьте в своем отчете все-таки структуру организации. Из чего вы, кто вы, из чего вы состоите, кто у вас есть, кто попечительский советом, резнная, комиссия, финансовая отчетность, об этом сказала, публикация отчета. Да? То есть опубликовать его, не только сделать для себя, но и максимально опубликовать. Распространить отчет и организация обратной связи и работа над ошибками. Это то, что вот как бы еще рекомендации. Это то, что я хотела вам сказать, но прежде чем как бы, прийти к завершению. Я загрузила еще один материал. Это вот наш отчет. Вам тоже показать. Так, сейчас минимум, слишком мелко. То есть вот как бы рукаву... То, что я... Просто еще раз вам показать, что то, что я... мы делаем, мы делаем это вот практически соблюдая вот эти рекомендации. Видите, вот у нас структура организации, наши правила. И потом у нас есть... Коротко очень, да, кто у нас. То есть понятно, да, по нашей организации. А, и дальше у нас идет раздел «Наши проекты». А мы выбрали, ну я вот думаю, что мы сейчас будем все-таки больше. Вот, да, мы сделали вот первое все-таки про свою структуру, организации. А дальше у нас начинается раздел «Наши проекты». И вот вы коротко для своих проектов делали структуру названия, донор, объем финансирования, период проекта, резюме проекта. И так по каждому проекту мы проходимся. Рекомендации участников проекта. То есть это то, что... И по каждому проекту мы еще сделали инфографику. Это вот как бы... Чтобы можно было посмотреть, да. Как видите, наш отчет стоит вот всего, вот тут видно, из 14 по большому счету страниц. А, вот я его просто пролистываю, да, есть ссылки на вебинары по иностранному финансированию, опять же, о чем я говорила. А, мы стараемся приводить всех доноров, просто пытаюсь финансирование мира, как бы вот в, в, в, этом, в предыдущем, в 2016 году мы тоже указали. И потом там есть тоже диаграмка по индикатору. Это, вот это все вы тоже можете найти на нашем сайте, ссылку, которую я скинула. Теперь я попрошу записать домашнее задание. Да, я говорила, что это, это в, моих, в наших планах, потому что у нас была, у нас прошлый отчет сотрудница, мы делали это своими силами, но сейчас она выросла профессионально и просто ушла в другую, ну, работать на более высокий. Лангрид мы сейчас делаем в рамках проекта Фонда Сорок Казахстана, учимся этому делать. Надеюсь, что-то получится. Но ну, я сам просто... Это, это как бы мечта, да, это планы ближайшие на этот год, то есть даже на ближайшие, на ближайшие два месяца, то есть до 31 марта мы будем сдавать базу данных, и как раз будем, как бы, ну, и туда, и туда готовить отчеты в базу данных более такой формальный, официальный. И при этом будем готовить и отчет публичный уже с данными. И сейчас как раз размышляем, то есть какие инструменты для распространения этого отчета можно использовать. Потому что, ну, я сама не, не владею, я пока только как бы об этом знаю. А Langrid это что-то вроде одностраничного сайта. От слова long read – длинно читать, куда можно разместить разную информацию, фотографии, там, и так далее, и так далее. То есть это по большому счету такой формат, электронный формат размещения информации. Лейдинг. Ну, лейдинг – это и есть одностраничный сайт, он, как правило, для продаж. Лангрид – это… Ну, прям забейте, Миля, я вам вот… Есть несколько лонгридов. То есть их можно тоже, тоже дополнять. Это больше информационный такой продукт, он не, про, не для продаж и не об организации, а, как правило, посвящается какому-то событию и а, так далее, и так далее. То есть много разных инструментов, я, мы сейчас тоже в поиске, и я понимаю, что нужно, чтобы каждый, когда вот у нас сотрудник, который хорошо владел инфографикой, ушел как бы на повышение, да, в другую организацию. Но ну, знаете, да, что некоммерческие организации, это кузница коммерческих кадров, которые здесь все учатся, а потом туда уходят. И я поняла, что нам нужно, чтобы в организации практически все владели а, такие, такой информацией. Возможно, у нас там а, есть небольшой коммерческий доход за до прошлый год, возможно, мы сейчас просто пригласим человека для проведения такого тренинга для сотрудников организации чтобы вот освоить самые интересные новые технологии да, вот по, по созданию информационных продуктов, потому что информ, ну, публичный отчет – это один из видов информационных продуктов. Итак, домашнее задание. Запишите, пожалуйста, себе в дневники обязательно время на выполнение домашнего задания и на заполнение последнего задания. Вот, Теста. теста Я уже не стала делать тесты по-своему, чтобы вас не перегружать по-своему материалу. То есть я на домашнем задании выводим, но Наталья Янсен вам давала по финансовой. В том числе ее тесты. В общем, финализируем все хвосты. Занятие с Наташей у нас было 11 января. запись вебинара уже на сайте есть. Если вы не были, то там... Можете посмотреть. А, не рассмотрели ИПН. Это вы не рассмотрели 13 января ИПН? А Потому что 11 января, был, 13 января, это был уже вебинар на, Наташи, ее организации. Это мы уже приглашали вас как в бы, ну, Для вас не обязательно, но мы бы вы очень активно продвигали и рекомендовали. Соответственно, Наташа давала только по а, вебинару за 11 января. 13 самостоятельно, да, организовывала. А, значит, будет еще второй вебинар, и насколько я знаю, что да, там есть у нее возможность, что может быть это будет не один вебинар, раз вы не успели, следите. Мы тоже будем на своей страничке, и вам обязательно разошлем, как только получим информацию от Наташи, если она будет еще дополнительный вебинар в рамках своего проекта проводить. Хорошо, Настя, если обещала, значит будет проинформируем, если там что-то не успели. Но все-таки про задание. Задание. Обязательное задание Адиза высылала и претест, и посттест. Как вы помните, претесты и посттесты, они одинаковы. Кто не заполнил претест, уже, как говорится, нет смысла заполнять, но заполнять хотя бы один раз, ответьте, а после, после вебинаров. Нам нужно понять, ну, сколько вы как бы, отвечаете на эти вопросы, хотя нам уже, конечно, не, не с чем будет сравнивать. Точки входа, то есть претеста не будет, объясняю вам, то есть мы не сможем оценить, повысили вы свой уровень знаний, или все, вы все это знали. Так что будем запускать еще анкету, ждите, где вы субъективно будете оценивать сами повышение своего уровня знаний, чтобы да, сами напишите, насколько повысился. То есть будем запускать, будем собирать эту информацию. Домашнее задание по этому вебинару. Прошу всех на, зайти на наш сайт, и дать нам отзывы. Первое. О сайте. Насколько он удобен, какая информация показалась вам интересная, какая бесполезная. И посмотреть также на сайте наш отчет за 2016 год. И сказать тоже, что, как вам этот отчет, что понравилось в отчете, а что вы считаете можно улучшить и какой информации вам не достает. Вот это домашнее задание. Завтра. В видео, виде Азиза вам еще тоже его вышли в напоминание. Да, домашнее задание. Отзыв о сайте и отзыв о отчете. Будем безмерно и очень-очень вам за это благодарны. Два дня на подтягивание хвостов. Сегодня, хорошо, два, два рабочих дня даже, там. Да. Получается календарных четыре. То есть суббот, сегодня... Ой, нет, сегодня. Ой, я вообще запуталась, простите, простите. Два рабочих дня. Сегодня у нас с вами понедельник. Значит, вторник и среду выполняйте домашнее задание. В четверг, крайний срок, в четверг с утра у нас должны быть ваши задания. В четверг. 19 января до 11 часов утра мы ждем задания. Потом закрываем, начинаем сбор заданий, начинаем анализировать и распределять, кому давать сертификаты и какие давать сертификаты. Это понятно? Если по закрытию, как бы вот, формализации процесса обучения, понятно, поставьте, пожалуйста, плюсы. Супер. Ну а теперь, раз всем все понятно, я готова ответить на ваши вопросы. Если нет вопросов, поставьте, пожалуйста, минусы. Таким образом, я буду понимать, что вопросов ждать не стоит. Ну, замечательно, то нет вопросов. Надеюсь, это как раз говорит о том, что все было понятно, и все материал весь усвоен. Я надеюсь, что... В этом году в ваших организациях появятся публичные отчеты, если их не было. А если были, то, возможно, вы их еще больше улучшите. Так, у нас... Можно обращаться к вам за консультацией личного характера. Несавь а, Михайлович, уточните, что значит личного характера. Если лично по, профи... по, по темам вебинаров, которые я давала, то можно. А если полить по личным каким-то вопросам, то мне здесь хотелось бы уточнить. А продвижение НПО замечательно. Да, конечно, вы можете обращаться ко мне, но лучше всего, вот сейчас на презентации есть моя личная электронная почта Усокова нижней подчерки, если это собачка а Пишите туда ваши вопросы и будем, будем разговаривать, как говорила. Каждому из вас предоставлено по одной, в рамках нашего проекта, вот этого обучения. Вы от каждого эксперта можете получить по одной бесплатной консультации. Поэтому используйте этот шанс до конца января, если у вас есть какие-то вопросы ко всем нашим экспертам. Это у них прописано в контрактах и у меня, естественно, тоже. Потому что более одной консультации уже может быть, ну, уже встанет вопрос об оплате окей понятно понятно вуки да нет хвостики не до конца я сказала я сказала что до середины то есть ну, я еще даю вот как бы два три дня вместе с хвостами в конце января земля у нас заканчивается проект мы должны подвести все итоги, посчитать все ваши задания, все обработать. Сейчас вот еще анкетку запустим, на анкетку там, потому что, ну, действительно, понимаете, да, что, что на это нам нужно будет время. То есть, возможно, какие-то, но не затягивайте. Мы с вами 6 18 вебинаров, это практически чуть ли не 18 недель мы с вами стартовали в октябре, еще с прошлого года, почти полгода этим занимаемся. Поэтому просто надо выполнять. Тем более, я знаю, задания не очень сложные. Но я и по своим заданиям. Ну, все задания старались короткие. По доступу к информации, вообще просто по онлайн-курсу. Зайдите точно так же, посмотрите. Просто напишите, что прошли онлайн-курс. И какие-то какие -то вопросы тоже, даже если вы дадите по онлайн-курсу, по доступу к информации, тоже было бы замечательно даже Жамиля, по одной консультации от каждого участника, каждый, у каждого эксперта. Вот все участники, то есть каждый может обратиться, и каждый эксперт обязан по, на один вопрос ответить. о теме, например, Худяков по местному самоуправлению вел вебинары по местному самоуправлению. Так, а в начале про хвостики. В начале про хвостики я говорила, да, хвостики тоже быстренько, быстренько, заканчиваем, заканчиваем два дня. И домашнее задание, два дня. Пишем на ящике. Будем обязательно про хвостики всем напоминать. Здесь я здесь сказала, и обязательно напишем еще письмо и пишем. Спасибо, конечно. Да. Если вы знаете кого-то из коллег, тоже можете им напомнить. Я думаю, будет нелегко. А на сайте... Ну, я, Газиза, вы получаете письма от Азизы, она администратор, она обычно в ее обязанности входит и размещение на сайте материалов, я еще сегодня тоже зайду, посмотрю, почему их там нет, и, и она должна отправлять вам письма, где указываются ссылки на все материалы, где они находятся, то есть на YouTube, где можно, например, посмотреть, ссылка на, на сайте, где можно скачать запись вебинара, и ссылка на презентацию, которая также размещается на сайте, и вам письмом отправляется. Я с Азизу попрошу это сделать как можно быстрее по материалам Янсен. А, и ну, также вы можете сами написать личный запрос на ее адрес. Вы же получаете один. Так, или как. Ну, мы будем делать электронные а, сертификаты, конечно, в первую очередь разошлем вам на почту. Но если необходимо будет, и, мы тоже вас об этом. Запланировали спросить. Если вам нужны бумажные сертификаты, то мы их подготовим и потом уже будем смотреть, как сделать нам, потому что почтовую рассылку по всем. Но ну, опять же, от объема сколько будет сертификатов, потому что рассылку делать недостаточно дороговастенько каждому отдельно. Но, возможно, будем смотреть. Может быть, кто-то будет в Алмате забирать, как-то еще. Ну, посмотрим, будем просчитывать. Мы электронные в обязательном порядке, в печатном уже больше по желанию и по возможности. Да, конечно, а потом с вами напишите нам, когда, конечно, мы можем дать вам бумажный сертификат. То есть такой вариант вообще тоже для нас предпочтительный. Вот мы напечатаем сертификаты, когда будете в Алмайте, будете нам писать, и мы вам будем почетно вручать в нашем офисе, фотографировать и потом размещать на сайте. Еще есть вопросы? Так, в рубрике вопросы. Хорошо, Владислав Михайлович, я поняла, бумажный сертификат мы вам сделаем. Я думаю, вот этот вопрос мы с вами еще тоже обсудим. Так, хорошо. Так, есть еще вопросы? Так, бумажный, думаю, нужно уделить, но мы по почте. Хорошо, я говорю, мы посмотрим, просчитаем, это вот вопрос уже такой сейчас организационный, мы к этому моменту сейчас подошли и для себя вот как бы просчитываем. Возможно, это просто мы сделаем обычными письмами, не заказными, это может быть нам, нам как раз по бюджету будет посильно. Если где-то не будем ходить, мы уже будем вам писать, уже будем смотреть и обговаривать у вас возможности там, передачи, отправки, писем и так далее. Если нужны бумажные, без проблем, мы как бы бумажные бумажными... Хорошо, Кенджибуль. Угу. Так, по сертификатам тоже все понятно, да? А, смотрите, для экспертов, если у вас нет адреса эксперта, ну, как бы вот там не записали, не зашли, можете писать на меня, либо на Азизу, а лучше на Азизу, ну, копию меня можете ставить. Мы перешлем эксперту ваш вопрос, а потом от эксперта перешлем вам ответ. Либо вы можете писать напрямую «Эксперта», если «Эксперт» давал вам свои контакты. Ну, почему через нас? Ну, либо потому, что мы тоже введем статистику обращений после вебинаров. Через нас нам, как бы, мы эту статистику сразу фиксируем, ну, или потом мы все равно будем запрашивать экспертов. Поэтому любой вариант возможен. Пишите нам, просто укажите, какому эксперту отправить, кому вопрос. Так, еще какие вопросы? Так, Владислав Михайлович, нет вопросов остальных. Если нет вопросов, ставим минус. И вам тоже огромный-огромный рахмет за ваше участие, за то, что вы делали возможным вот эту образовательную программу именно по своему участию. Странно, что в вебинарной комнате не получается скачать запись, она сделана доступной. Но в любом случае, говорю, Жемеля, мы, мы делаем это доступной. В конце концов, просто напишите мне лично, если вы, там, у вас ничего не получится, и вы там, в ближайшее время, день-два не получите ссылок. То есть мы просто пишите, мы перешлем вам лично на ваш адрес. Большое спасибо. Всем всего хорошего. До свидания.